Друзья, всем привет! С вами канал Рыбалки Киевское море. И сегодняшнее видео мы бы хотели посвятить обзору новинки от Шамана 2019 года без безинерционной катушки Stradic FL. Она является обновлением э, серии 2015 года Stradic FK э, и в ней добавилось очень много интересных технологий и функций, о которых мы хотели бы вам рассказать. Итак, что мы видим на официальном сайте, это то, что... Приемник FK новая серия Stradic FL, конечно же, имеет такие же главные показатели, это силу и надежность. Тем не менее, в FL есть несколько нововведений, повышающих плавность вращения, долговечность и эффективность катушки. Эти характеристики делают Stradic FL идеальной универсальной спиннинговой катушкой. Он может использоваться для любого типа пресноводной рыбалки и очень подходит для способа ловли, где важны надежность и сила. Речная рыбалка, крупная рыба, большие приманки. В то же время эта катушка является идеальным выбором для морской рыбалки на берегу за счет универсального диапазона с различными размерами и передаточными числами. Для каждого рыболова всегда найдется свой подходящий страдик. Давайте же разберемся, за счет чего шимана этого всего достигла. Долговечность и надежность. Здесь технологии Хаганы Бади, Хаганы Гир, X-Шип. Мы видели их и у прошлого страдика, останавливаться на них не будем. А вот технология X-Протект... Исключающее попадание воды в механизм катушки стоит отметить, так как ее не было раньше. До этого ей оснащали только Sustain, Twin Power XD и e Stellu. Теперь же X-ProTECT борется из-за долговечность радика FL, так что можно будет смело брать его с собой в отпуск на море. По поводу плавности хода здесь тоже все очень интересно. Кто держал в руках новую Stellu или Vanquish, заметили, как завораживающе плавно они крутятся. Эта плавность хода обеспечивалась новыми технологиями Silent Drive и MicroModule 2. Если вкратце, это улучшенная геометрия зацепления главной передачи и минимизация всех люфтов и зазоров, особенно в механизме подачи шпули. Опять же мы видим, что шимана решили устроить просто праздник какой-то и оснастили новый страдик FL двумя технологиями, которые на данный момент доступны только владельцам флагманских стелы и Vankish. Но и это не последнее. По заявлению производителя, новый страдик будет, внимание, более эффективен, а точнее дальность заброса в среднем увеличится на целых 4%. Пожалуй, данный факт мы оставим без нашей субъективной оценки. Сами решайте, нужны ли вам этих плюс 4% на рыбалке или нет. Решение за вами. Ограничимся лишь фактами. Так вот, что можно сказать точно, так это то, что новый Страдик имеет удлиненную шпулю. Это нововведение мы также видели только на новой стелле и на новом Ванквише. Прослеживается некая тенденция, и возможно вскоре все обновления катушек от Shimano будут удлинять свои шпули. Модельный ряд нового Страдика достаточно широкий. Два варианта передаточного числа в тысячном размере при весе 185 грамм, что на 10 грамм легче предшественника. Также имеем две модификации в размере 2500 при весе 220-225 грамм и те же 10 грамм разницы с серии FK. Целых три варианта передатки в размере C3000 при тех же 225 граммах. В размере 4000 имеем три скорости и вес 260 грамм, что уже на 20 грамм легче, чем у FK. И последняя суперскоростная модификация с увеличенной шпулей C5000 Весит всего лишь 265 грамм, что на целых 55 грамм легче, чем Страдик FK 2015 года. По-моему, здесь закрыты все потребности и предпочтения рыболовов, как и сказано на официальном сайте. Ну и самое интересное, сколько же будет стоить новый Страдик? Как вы могли заметить, мы сравнивали его в основном с флагманскими Стеллой и Vanquish, И реально по характеристикам и технологиям он максимально к ним приблизился, оставив позади все остальные катушки в линейке Шимана. Так вот, по цене он будет более чем в два раза дешевле, чем новый Ванквиш, и ровно в три раза дешевле, чем Стелла. Так что думай. Т. Хотел бы всех поблагодарить за внимание и интерес к этому видео. Обязательно подпишитесь прямо сейчас на наш канал, если не сделали этого раньше. Оставляйте ваши комментарии, нам очень интересно, что вы думаете по поводу этой новинки. И до новых встреч, друзья. С вами Киевское море. Всегда для вас. Всем пока.